2b2t.org is the best minecraft server You're a big boy. Не обшаришь, не упомнишь наших городов. Наше слово, гордое товарищ, Нам дороже всех красивых слов. этим словом мы повсюду дома. Нет для нас ни черных, ни цветных. Это слово каждому знакомо. С ним здесь находим мы родны.